Густой трава, и хоть, кажется, таких и не бывает, несет его в огромный серый мир. Его несут, а он опять читает, зачитывает книгу прям до дыр. Цитирует с утра до вечера поэта неизданными строками поэм, и ум его, не знающий запретов, хранит в себе десятки теорем. Классический костюм для новой моды, стандартный джинс, Потёртый Кардикан, как признаки поверженной природы, скрывает под собой его вулкан. Пусть за окном несменные картины, железные днепр, тонущий во мгле, и в пролетающих недалеко машинах все также тонут утром в суете. А он сидит несменно на скамейке, в пустом трамвае с людей. Он человек единственной ячейки, без места для бессмысленных вещей. Пустой трамвай, забитый до отвала. В толпе людей несменный пассажир. Таких, как он, не просто в мире мало. Сам по себе он целый мир.